Здравствуйте, меня зовут Алина Руслановна, я преподаю в эклектике эстрадные танцы для деток и сегодня я вам покажу несколько полезных упражнений. И начинаем мы наше упражнение с бабочки. Бабочка – очень полезное упражнение для тазобедренных суставов, стараемся, чтобы наши коленочки опустились максимально низко к полу. Далее мы опускаемся на пол и выполняем это упражнение лежа, тем самым наш вес будет сам давить на наши коленочки. Затем переворачиваемся на животик и выполняем упражнение под названием лягушка. Это можно сказать то же самое, что бабочка, только немножко усложненная. Если хотим еще немножко усложнить, поднимаемся на ручки, тем самым мы будем давить своим весом вниз. Удерживаемся минутку-две. И заканчиваем наши полезные упражнения складочками. Первый вариант и второй